Всем привет дорогие друзья, получаем 15-20 долларов в токенах от SHIFTEL, это криптовалютный P2P обменник вроде бы, начисляют 50 монет, которые торгуются на двух биржах Coinsbit, вторая Индия, сегодня на основной стартовали торги, цена 39 центов за одну монету, на Индия торги 26 января. Начались. Здесь цена 36 центов. Объемы есть. Монеты покупают, продают, пользуются спросом. Может быть и вырастет выше. К тому же Coinsbit часто новые монеты устраивают стейкинг. Куда можно вложить и заработать проценты. Итак, для того, чтобы получить монетки, вам необходимо пройти регистрацию на этом сайте, подтвердить почту. После авторизации у вас появится плавающее окно с ссылками на их социальные сети. Проходим по каждой ссылке, подписываемся. После того, как выполнять задание, в этом разделе, в этой области, будет отображаться количество ваших монет. 50 токенов. Реферальная ссылка здесь. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать повещения при выходе моих новых видео. Удачных вам выходных. Пока.